Всем привет! С вами компания Видеодоска. Мы начали свой путь с далекого 2014 года. Тогда мы произвели первую прозрачную стеклянную доску для компании Яндекс. На сегодняшний день к 2022 году мы реализовали уже более 500 таких прозрачных досок и установили более 100 видеостудий под ключ. Мы продолжаем развиваться. Открыли школу видеотехнологий, пишем свой софт программный видеомикшер для записи обучающих видео и выходим на международный рынок. Давайте работать!